С какими трудностями а, вам а, пришлось столкнуться, переживаниями, прежде чем стать а, клиентом компании Симгрупп? Трудности, это, скорее всего, в самом начале, это капитал, скорее всего, найти надо будет. Торговать на деньги, которые жалко потерять, наверное, нельзя, поэтому нужно было найти деньги, которые не жалко потерять. Вот это, наверное, было трудности, переживания это, конечно же, нарваться на, на липовую контору шарашки. Потому что любые люди, в принципе, какие бы они ни были, свободные, несвободные, их в любом случае жалко потерять. Конечно, конечно, конечно, да. Вот поэтому переживание, что... Уровень, наверное, был достойный Который вот предлагали, я смотрел видео Вообще, как бы наблюдал с конца девятнадцатого года и уже Там где-то начинал думать потихоньку Как-то в двадцатом году насобирать и как-то Зайти все это дело пробовать. потому что Мне, ну, есть такая черта, что Легче, наверное, потерять деньги, потом спать Спокойно и думать, что где-то там упущенная Выгода, что можно где-то зарабатывать Лучше влезть и узнать это все дело, принять решение Да, в любом случае это так и есть Самое главное, когда только начинаешь Знакомиться с компанией, да, как я всегда говорю, что что э, любое отношение строится путем совместного сотрудничества. И вот это самый э, важный шаг, да, когда понять, какое это будет сотрудничество. Каким решением вы компании пользуетесь и как давно, когда начали? Получилось у меня насобирать капитал где-то к февралю. февраль и там я увидел была акция. Вот это вот вообще отличные моменты. Надо их ловить по возможности. Это была акция к 23 февралю 23%. И получается, я взял подписку 700 на 4 месяца и мне плюс 23%, то есть 5 месяцев было 700. Это был, конечно, с февраля и в начале марта тут же скидывается: вот, поправьте меня, я там не помню, при подключении одной 50 процентов второй бесплатно, что-то такое было, по-моему. Я, да, получается, да, да, вот да. Вы, вы мне предложили продлить с 5 месяцев до 10 и получить 5 бесплатных месяцев CMU. Да, так и есть. Вот я это сделал. И поэтому у меня было в марте это 10 месяцев 7 Стокс и пять ну, семьи. Дальнейшем... Получается, вы как бы еще э, заранее начали следить за компанией, прежде чем э, попасть да, да, в акцию, Да, Быть готовым? Да, вообще я готов был. Ну, как-то по планам распланировал, так где-то начинать сотрудничать в июне-июле. Ну, получилось вот февраль-март. Самое было время, когда корона, произошла там спад, ну, спад на рынках, и вот я вылетал как раз, когда мы вылазили из этого. Самый интересный вопрос, ваши результаты за это время, март вы начали, и сейчас у нас да. уже ноябрь. Ну, вот за вот этот промежуток времени какие результаты? С привозят? конкретными суммами, интересно же, да, я так понимаю? Да? да и суммами, и процентами можно. Я входил в начальный стартовый депозит, у меня был 4 тысячи. Я вошел вот в марте с четырьмя тысячами, снял где-то в самом начале 500 для того, чтобы продлить, зайти на где-то По факту я где-то начал с трех 500, вот, грубо говоря так. Вот май как раз, когда был ажиотаж, рынки начинали подниматься из просадки, это серьезный. Вот май он принес наибольшее количество денег тогда. Трех пятьсот тысяч сразу около до восьми. Я думал, что это ну что-то нереально. Сами не могли поверить. Да, конечно, понял, что правильно сделал что начал сотрудничать. Ну вот получается май самый был интересный и вот сейчас на сегодняшний день 12500. У меня начну. Сколько это получается месяцев? 7, 6, 7 месяцев 8. Да, очень приятно слушать. Тем более, если, как говорится, являюсь финансовым консультантом вашим, да, что вот все здорово. Да. Все прям... Приятно. Вам спасибо большое, да, за это. Такой заключительный вопрос – это какие дальнейшие планы в сотрудничестве с компанией? Продлеваться, конечно же, вот скоро наступит момент. Не хочется, конечно, сглазить, но если все будет хорошо, хотелось бы перейти вообще. Ну, надо же стремиться к пассивному доходу. но ну, вот, да. Сиемлап у вас очень хорошее предложение. При возможности, я думаю, что когда-нибудь туда перейти, может быть, составить оставить Сиемстоксы, потому что это, это не только заработок, это еще и интересно как бы очень. Потому что ты как-то вовлечен во все это дело, начинаешь интересоваться. Это, ну, дополнительное хобби появляется какой то в жизни твоей. TeamLab — это чисто рода инвестиции, как правило, для тех людей, либо диверсификация, либо же для тех, кто вообще не хочет разбираться в этом. А когда работаешь с сигналами, в любом случае углубляешься и начинаешь нет-нет в этом разбираться. Все, Роман, до спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.